Всем привет, с вами Полинет. Сегодня я снимаю видео 10 вещей, которые я делаю каждый день. Такое вот нашла на русском ютубе видео и решила, почему бы нет, почему бы мне не снять такие интересные факты обо мне. И, возможно, это будет интересно. Так что, погнали! Первая вещь, которую я делаю каждый день, это я или снимаю, или монтирую видео, то есть это вообще каждый день происходит, в последнее время вообще, каждый день, потому что у меня видео выходит три раза в день, как вы знаете, одно бьюти, другое простое, третий влог, вот так. Вторая вещь, это вещь, которую я делаю каждый день, это играю, но в последнее время почему-то я... Перестаю играть. Очень люблю свою обырку, играю в нее почти каждый день, но не так часто, как хотелось бы. Из-за того, что я монтирую и все такое, вкладываю видео. Третья вещь, которую я делаю каждый день, это слушаю музыку. Даже перед этим видео я слушала музыку. По-моему, все люди слушают музыку. И это нормально. Мне очень нравится. Всякие... всякая музыка, например. Чуть-чуть кей-поп, я не очень люблю кей-поп. Мне нравятся американская, зарубежные песни и русские, которые сейчас в тренде. Четвертая вещь, которую я делаю каждый день, это я смотрю Катю и Ванечку. Это такие ютуберы, и я просто их каждый день смотрю. Это в течение двух лет. Просто привыкла, и мне очень нравится наблюдать за их жизнью. Недавно у них ребеночек родился, Ванечка, еще один Ванечка, два. Пятая вещь это вещь, которую я в течение нескольких месяцев жду с Алиэкспрессом. Я заказывала на Алике, на Алике, я заказывала чехольчик, который у меня уже пришел, и много всяких других поприкушек, но они до сих пор не пришли. Они... Все должны прийти в марте, но они до сих пор не приходят, и мне очень печально. Так что каждый день я выжидаю, когда мои посылочки придут. Шестая вещь, которую я делаю каждый день, это смотрю всякие сериальчики, фильмы, аниме, дорамы и так далее. Потому что мне это нравится, я каждый день смотрю, особенно люблю свеженькие ямки смотреть. Это как Сау, Фаритейл и что там еще идет. Восхождение героя, Щита. Вот. Это то, что я сейчас смотрю и занимаюсь. Фильмов недавних шлых я посмотрела. Это Миньончики. Прям пересмотрела, прям мне очень понравилось. Седьмая вещь, которую я делаю каждый день, это я сижу во всех социальных сетях. То есть как почти во всех. То есть, Инстаграм, ВК, даже ТикТок я тоже смотрю. Всякие видосики, если мне скучно, сразу же смотрю и поднимается настроение. Следующий факт, это факт, то что я сижу много за компом. Просто очень много, особенно у нас уже... Полегче стало с компьютерами, и мы сидим с моей сестрой очень часто за компом. И мне это не нравится, потому что это очень вредит моей осанке, а я сижу как попала Кто тоже сидит как попала пишите просто. Девятый факт, девятая вещь, девятый факт, это то, что я делаю почти каждый день. Я стараюсь, по крайней мере, это домашнее задание. Хотя нет, я делаю их каждый день, но бывает дома, а бывает в школе. Потому что если мне лень, я делаю это в школе. А если мне не лень, я делаю дома. Ну и напоследок, последняя вещь, последний факт, это то, что я крашусь просто каждый-каждый божий день. Даже в воскресенье я крашусь для того, чтобы снять видео. Но иногда я не крашу, если мне не надо снять видео, если мне не надо куда-нибудь пойти, я не крашусь. Ну, смысл, просто его нет. А если я куда-то пойду, планирую куда-то пойти, планирую снять видео для вас, то я начинаю краситься. Если даже я всего лишь хочу выйти в магазин за продуктами, я возьму и накрашусь. Вот это женская бебья натура. Это плохо. Ну, это были все... Вещи, все 10 вещей, которые я делаю каждый день. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх, лайкосики. Лукасы, лукасы, лукасы. А с вами была Полюнет, и всем